Я, меня зовут Андрей Мурачев, я из политеха, занимаюсь формированием планет. Но я об этом рассказывать вам сегодня не буду, а буду рассказывать о более приземленных для меня вещах, но более интересных, наверное, для широкой публики. Вот, поиск экзопланет и жизни во Вселенной. Я не знаю, я в жизни ни разу не видел такой картины, но говорят, что если выйти на природу, какой-то далеко за город, то можно увидеть, примерно, такую картину «Звездного неба». Здесь это одна, примерно 2500 звезд, так вот, если подняться выше над землей, над профилем галактики, то окажется, что этих планет, самом деле то, что мы видим, еле заметна точка на, в, в, в, в галактике, в галактике 400 миллиардов звезд, и когда мы об этом, об этом думаем, об этом количестве, мозг ломается. Можно представить себе это число как тону песка. Можно ли представить тону песка? Представьте количество песчинок в этой тоне песка. 20 мешков. Так вот, каждой песчинке соответствует примерно одна звезда нашей галактики. Это невероятное количество. Возле каждой звезды, по последним данным, вращается от одной до нескольких планет. Планет больше. Ну, кто-то говорит от 400 миллиардов, также так, же, ну, так скромной оценки, кто-то говорит до нескольких до нового триллиона и дальше. Если хоть на нескольких планетах, когда есть статистика, которая говорит о том, что на нескольких планетах есть жизнь, то галактика должна быть переполнена жизнью. Между тем, над нашими небесами не летают крейсера класса Галактика, и мы не слышим сообщения радио инопланетян. Где же, в принципе, все, где не все, куда делись? Парадокс, который. Я сейчас вопрос, который озвучил, вносит название парадокса Перми. Он был сформулирован, сформулирован не впервые, наверное, но, ну, по крайней мере, стал известен широкой публике после 1950 -го года, когда в лаборатории Перми в частной беседе ну, поскликнул этот это же, это же самый вопрос, где все, черт возьми. Математически этот вопрос сформулировал переволок на язык цифр Фрэнк Дональд Дрейк, вывел формулу, которая, по которой можно найти количество цивилизаций, способных вступить с нами в контакт. Так, меня не видно. Формула, формула вот изображена, здесь, он ее показывает. Она связывает несколько множителей, семь множителей, в частности, скорость образования, скорость звездообразования, вероятность того, что у звезды есть планета, вероятность того, что... Ну, количество планеты около этой звезды, вероятность того, что на звезде родилась жизнь, что это жизнь разумно и что, в принципе, она хочет с нами вступить контакт и время жизни. Но на самом деле мы, про эти, мы знаем это уравнение. Когда проект Сети получал на, показывал формулу, говорил, вот, смотрите, много, много цивилизаций, получал миллионы долларов, но между тем мы про множ, мы знаем хорошо только два множителя. Все остальное мы не знаем. Поэтому, поэтому варьироваться это число может от 0 до тысяч, как мы хотим. Но между тем, я хочу показать, что это известное уравнение в корне неверно. Мы не можем оценивать, подсчитывать число цивилизации по этому уравнению. Почему? Но пока я хочу обратиться к другому вопросу. Когда мы говорим о жизни, мы говорим о жизни такой, какая она есть, которую мы знаем, которую мы видим. Это очень плохо, потому что... Замели, это можно считать, что это проклятие единичного мы, обреч... мы под... находимся под проклятием единичного примера. Чем я говорю? Смотрите, вот есть, например, вы ботаник в какой-то стране, в которой распространены только бабочки класса монарх, мон... вида монарх. И вы считаете, что все бабочки, вы знаете, что бабочки существуют другие, но, наверное, все бабочки похожи на монарх. Они все такие разноцветные, мигрируют, и вообще, вот, ну, например, что-то такое. Потом вы уезжаете в другую страну и видите бабочку капустицу нашу. И вы смотрите, говорите, что странное животное. Может быть, это какой-то жук или что-то что другое. Потом начинаете исследовать, и оказывается, что все-таки это бабочка. И ваша парадигма о бабочках ломается. Вы должны признать, что бабочки будут разные, их много. И у вас с экзопланетами, с планетами у других звезд произошло то же самое. То же самое. Только с тем же лечением, что мы попали в музей бабочек. Все наши представления о планетах, какие они бывают, где Солнечные системы бывают, они разрушились. Хотя, хотя было все ну, не все разрушилось, конечно, это я очень, очень сильное утверждение говорю. Мы имели до середины 20 века хорошую теорию планетообразования. Теория была хорошая тем, что она объясняла, как устроена Солнечная система ну собственно и все мы знали мы объяснили эта теория показывала почему, почему в солнечной системе близко около звезды располагаются каменные планеты а дальше располагаются газовые гиганты и мы считали что все звездные системы галактики устроены так же ну может количество разнится их величина может разниться но все они такие же однако после начала компьютерного моделирования когда появились новые компьютеры начали моделировать поняли что все гораздо сложнее планеты мигрируют, планеты сталкиваются между собой, выбрасываются из Солнечной системы. И то, что мы видим сейчас, это на самом деле не закономерность. Это то, что может быть Солнечной системой, но не факт. Появляются новые телескопы. Мы смотрели на звездное небо и находили протопланетные диски. Наши теории говорили, что планеты образуются с протопланетных дисков. Вот мы находили их. Это было здорово. Потом мы стали смотреть лучше, и получилось, что мы нашли планеты не на тех местах, которые мы предсказывали. Мы нашли газовые гиганты, которые находятся около близко, около звезды. Мы нашли карлики, которые мы нашли планеты, которые не подходит по нашей классификации. И вынуждены были признать, что наша теория, наше представление о Вселенной не соответствует действительности и парадигму, которую мы сейчас создаем вместе с вами, может быть, который создает ученый мирового, мирового сообщества, она отличается от того, что было ранее. Ну, Немножко о жизни поговорим. Когда мы говорим о жизни, в общественном сознании всплывает сразу три как бы, формулиров... ну, три тезиса о жизни. Во-первых, жизнь должна быть углеродной. Хорошее утверждение, даже, возможно, не так далеко от правды, Просто потому, что мы вкладываем в понятие жизнь, что она должна быть углеродной. Мы формулируем жизнь таким образом. Думаю, при линии жизни. Далее мы говорим о том, что жизнь зародилась в воде. Это С этим сложно поспорить, наверное. Но то, что вода должна находиться на поверхности планет, как это было на Земле. И далее мы говорим, что жизнь зародилась наверняка у планет, а планеты вращаются вокруг звезды. Если это мы должны искать брать по разному на таких планетах. Я назвал это шовинизмами а, в честь Шавен, Шави, Шавена, по-моему, так зовут да, его, Француз, французский то, кишливый паренек, который прославился тем, что он был очень самоуверен, и ну, с тех пор начали называть все-таки самоуверенность шов, шовинизмами. А, Углерода шовинизм можно простить, на самом деле это так, но все остальное подлежит пересмотрению. Ну почему так? Ну, я буду говорить об этом в моей лекции. А, Начнем с Марса. Мы начали исследовать планеты с Солнечной системы. Первый был Марс. В 1975 году на него выселился викинг и прислал первую фотографию марсианской поверхности. И наверняка ваши родители, может быть, кто-то из вас, были глубоко разочарованы тем, что не увидели жизни на Марсе. Мы знали, что там нет, но, возможно, надежда на какую-то жизнь была. Мы увидели только пустыню. Однако же, исследуя дальше, мы понимали, что на Марсе есть следы рек, следы океанов. На марсианских полюсах лежит водяной лед. Ну, покрытый, ну, там, тоже водяной лед. И это все говорит о том, что Марс и Земля развивались по очень похожим сценариям. Но что-то произошло в истории Марса, ну, скорее всего, потому что он был очень маленький, и сил гравитации у него было недостаточно, что атмосфера слетела, и он остался, он остался пустыней. Между тем, если он развивался одновременно с Землей, то, скорее всего, была вероятность того, что на нем возникла жизнь, как на Земле. Именно поэтому это может только выяснить лабораторный анализ грунта. И нас очень держим этой идеей доставить грунт с Марса на Землю, чтобы исследовать его. Это криосити, который сейчас бродит по простору Марса. Но ну, на газовых гигантах жизнь никто не искал, да и на самом деле на спутниках тоже считали, что спутники Юпитера, Сатурна — это такие маленькие планеты, которые не особо интересны. Но между тем, в 1995-2003 -го -го, -го год система Юпитера исследовала зонд Кассини. И он, когда он изучал спутники Юпитера, он обнаружил, что Европа преднесла ему ряд загадок. Во-первых, самая главная загадка была тем, что Европа была магнитополем. Почему это странно? Потому что, когда мы говорим о магнитном поле, мы говорим о том, что это должна, эта система обладает магнит, ну, обладает магнитным полем, когда внутри ее есть что-то проводящее и движущееся. В маленьком спутнике Европы было не в каменном не могло быть ничего двигаться. Что там могло двигаться? Что могло проводить ток? Это был странный вопрос. Второй вопрос был связан с тем, что поверхность Европы была достаточно гладкой. То есть и на Европе были обнаружены каньоны, разломы льда. И единственная теория, которая, гипози, которая объясняла эти все странности, заключалась в том, что под поверхностью Европы есть соленый проводящий океан. Именно его движение создает магнитное поле. Потом Хаббл посмотрел на Европу пристально и нашел даже выброс, э, выброс этой соленой воды из э, поверхности Европы. Как же этот лед мог возникнуть? Еще раз повторюсь, Европа далеко от Солнца. Солнечного света не хватает тепла, чтобы, чтобы растопить лед. Она очень маленькая. Внутренняя радиации не хватит, чтобы обогреть, растопить лед изнутри. Что, могло возникнуть? Что позволило растопить океан внутри Европы? Скорее всего, это, это прерывные силы Юпитера, которые деформируют Европу, сжимают ее и генерируют тем самым тепло, которое позволяет растопить внутреннюю поверхность, ну, внутреннюю поверхность внутренность, внутренность Европы. Если бы это был один пример, мы бы сказали, окей, ну бывает. Но между тем, на Ганимиде также нашли соленый океан. На Калиста спутник Юпитера нашли соленый океан. На, на спутнике Сатурна наш э, зонд. А, нашли Соленый океан. А, даже боже, что у Сатурн летал? Кассини? А, Галилея а, и Галиле... а, Галиле Питера, да. да. Кассини у Сатурна, а Галилея у Питера. Кассини обнаружил у Питера с выбросом океана. Обнаружил выбросы под поверхностного океана. И это говорило о том, что жидкая вода в нашей Солнечной системе да, достаточно распространенное явление, и но ну, она есть, и с этим надо как-то жить, с ними надо что мириться. И с этих тех пор Европа, как аутсайдер, спутники Юпитера, как и Сатурна, как аутсайдера поиска жизни, жизни в, Солнечной, в Солнечной системе стали центра внимания всех астробиологов. Да. На Титане, кстати, тоже есть возможность соленый океан под поверхностью планеты. Интересность заключается в том, что на Титане Титан еще очень более, более интересный спутник, потому что, потому что температура поверхности минус 180 градусов. При этой температуре привычный для нас материал приобретают непривычные свойства. И вот эти озера сделаны из метана, того вещества, которое на Земле находится в газообразном состоянии, а пустыни, дюны, из сложных углеводородов. Таким образом, на Марсе есть вода, ну, она твердая. Три спутника Юпитера имеют под океаны. По крайней мере, одна из лун Сатурна, цела, тоже имеет океан, возможно, Стани тоже. Это открытие середины 20 века с этим. Это на самом деле это удивительная вещь, которая о чем-то договорят. Но двигаемся дальше. А, с, вообще, Плутон. Плутон был открыт в 1930 году и считался, а, даже 75 лет, на протяжении 75 лет, считался очень странной планетой. Потому что а, он слишком маленький. Мы помним, что на дальних рубежах Солнечной системы должны располагаться газовые гиганты. Это маленькая скалистая планетка была. Он, его орбита очень вытянута, некоторую часть года он проводит ближе к Солнцу, чем Нептун. Он, его орбита тем более наклонена к, к, к эклиптике, то есть к плоскости орбиты всех планет. И он вызывал вопросы: Но ситуация стала меняться в 50-х годах, когда начали, были открыты поиски Койпера, некий пояс за орбитой Нептуна протирающиеся на 30 астрономических единиц, постоящий из камней каменных и ледяных осколков. И в 2005 году, если не ошибаюсь, Майк Браун открыл Риду. Это транснептуновое маленькое тело размером примерно с Плутон. И с тех пор стал, стал вопрос, что же делать? Или мы говорим о том, что… И он и убедительно показал, что таких тел должно быть в поясе Копера десятки, а, то есть сотни. А, что же с этим делать? Или мы принимаем, говорим, что нашу Солнечную систему, расширяем дальше нашу Солнечную систему, говорим, что планеты нашей Солнечной системе десятки, сотни, либо мы говорим о том, что мы реформируем понятие планеты. А, планета, мы, решил, мы пошли вторым путем, до сих пор Плутон перестал быть планетой, ввели такое определение, по которому Плутон не попадает под определение планеты. И вот в 2015 году зонд «Новый горизонта прилетая мимо Плутона, сделал великолепнейшие фотографии, которые разрушили наше представление о Плутоне. Вот у меня есть книга «Аванта плюс. Энциклопедия астрономия. Кажется, 95-96 года издания в детстве, засчитывался ей. И там про Плутон сказано, что ну, такая безжизненная планета с однообразным, с однообразным ландшафтом, который ничего из себя не представляет. Так вот, помните замечательную фотографию Плутона, где вот сердечко изображено? Это, это поверхность Плутона. На Плутоне обнаружили горы, равнины. И это интересная повестка дня, которая изменила многое и возможно и стало понятно нести на роль плутона это не это не последний объект на на задворках Солнечной системы а первый из множества интереснейших удивительных миров во внешнем пространстве Солнечной системы но хорошо мы уходим от Солнечной системы потом еще вернемся и пытаемся найти планеты у других звезд первым почему планеты сложно увидеть потому что они тусклые первый раз но на самом деле это не так страшно потому что Тусклые, планеты, тусклые объекты мы можем различить, находить в космосе. Самое страшное, что ну, самое неприятное для нас, то, что планета находится близко около звезды, и мы должны отличить блеск звезды от блеска планеты. Поэтому планеты обычно ищут другими способами. Например, по влиянию по тому, как планеты движется вокруг звезды, они тоже воздействуют на звезды, и звезда колеблется. Так вот, в виде колебания — это первая идея, как обнаружить планеты. Первым искал Фридрих Беселя, если кто помнит из учебников по методическому анализу, ученый. И он искал, но безуспешно не нашел. Другой способ поиска экзопланет, например, называется метод тайминга. Когда мы, если мы рассматриваем Пульсар, Пульсар это кто знает, что такое Пульсар? Вау, кто знает? Пульсар — это то, что осталось от взрыва сверхновой. Звезда на некоторых этапах эволюции сбрасывает внешнюю оболочку, и то, что остается, называется пульсаром. Это маленькая плотная планета, ну, звезда, которая, ну, чаще всего это нейтронная звезда. Так вот. Пульсар мы обнаружим пульсар потому что он присылает на Землю, что мы пульсар, потому что он присылает на Землю короткие радиоимпульсы. Так вот эти радиоимпульсы мы, по задержке радиоимпульсов можно понять, что у, этого, у этой звезды находится что-то другое тело, например планета. Так вот пульсар, как вы понимаете, это последнее место, где можно искать планету. Кому разумный человек придется искать планету у звезды, которая взорвалась. Между тем у пульсара в РСР п 1257 нашли три планеты. Как они там попали, как они туда попали, как они образовались, вообще никто не знает. Это, это загадка. Но есть всегда есть гипотезы, но понятно, теория, которая объясняет существование этих планет, нету. Но они между тем есть. Другой способ поиска экзопланет – это метод лучевых скоростей. Если мы не можем увидеть движение планет, движение звезды то мы можем измерить ее скорость. Если мы, измеряя скорость, плане, скорость звезды по эффекту Дуплера, мы находим э, такую синусоиду, то мы э, понимаем, что, планета, что звезда двигается, и есть что-то возмущает, скорее всего, это планета. Так вот, э, это первая, нормальная, первая планета, обнаруженная у нормальной звезды, э, это была планета у звезды 51-го Пегаса. Э, звезда — это нормальная, планета — ненормальная. Потому что э, планета оказалась э, по размерам, сравнимая с размером с Юпитером, вот там вот изображена, чуть больше Юпитера. И она располагалась очень близко к звезде. Наша, наша Прадима говорит, что такие планеты располагаются далеко, но она располагалась близко. Эм, и с тех пор такие планеты начали, начали обнаруживаться чаще и чаще. И вот только после запуска Кепера стало понятно, что это просто э, рудимент селекции. Такие планеты попадаются, но это не правило. Это, скорее всего, такие планеты существуют, их немного, но они есть. А, вот. Кепер это телескоп, который ну, вам расскажут про него, наверное. Кепер это телескоп, который ищет планеты транзитным методом. И Транзитный метод легко объяснить, но сложно реализовать. Идея проста. Если планета проходит мимо э, звезды, по, по плоскости звезды, звезда немножко теряет блеск, теряет яркость. И эти провалы яркости можно обнаружить, детектировать. и если эти, ярко, эти провалы яркости повторяются, то, скорее всего, на орбите находится планета. А, вот. И Кебер изменил эпоху, ну, разделил эпоху до и после. До было обнаружено десяток экзопланет, после... 3000. Вот у меня есть скриншот сайта насовского архива экзопланет. На 5 апреля 2018 года 3711 планет. 4900, 4500 кандидатов на 31 августа 2017 года. Не знаю, почему они не обновили информацию, но чуть больше, чем экзопланет. Вот. Их очень много. Их находят. Тем более Кибер смотрит даже не Плоскость галактики, мы смотрим чуть выше, и мы можем, изучая те планеты, которые обнаружили, во-первых, мы обнаружили их гигантское разнообразие, во-вторых, мы можем понять, сколько планет находится у звезд. В среднем, примерно, мы считаем, что у каждой звезды находится от одной и более планет. То есть каждая звезда в среднем обладает планетой, а то и больше. Это самые консервативные оценки. Вот. Ну дальше я пройдусь по некоторым экзопланетам. Например, планета с предземля 55 рака Е это планета размером чуть больше Земли, чуть меньше Нептуна. Самое интересное, что ее орбита находится, ну, рака понятно, ее, ее орбита находится внутри хромосферы Земли, хромосферы Солнца, звезды своей. То есть планета внутри звезды. Когда мы измеряем ее плотность, ее размер, находим ее плотность из размера и массы, мы понимаем, что большая часть планеты, скорее всего, состоит из углерода. А теперь представьте, молодую планету, она, остывает, она достаточно массивно, она остывает потом медленно, с сильным магнитным полем, потому что углерод проводит внутри, движется, проводит, генерирует магнитное поле. Представьте себе, какие грандиозные северные и южные сияния возникают на этой планете. Представьте себе вулканы, извергающиеся жидким углеродом. Когда вулкан взрывается, углерод застывает и превращается в алмазы. Вулкан из алмазов. И, ну, мечта художника. На самом деле, это, это, это целый класс планет. Это углеродная планета. Скорее всего, существуют серные планеты, Существует железоникелевые планеты. Меркурий, например, железоникелевая планета. И каждый, Это целый класс планет, и каждый из них обладает какой-то своей отличительной особенностью. Кибер обнаружил кибер 86 Одна из этих планет находится в зоне постоянной обитаемости. Это, да, первый в зоне постоянной обитаемости. Это, зона постоянной обитаемости — это зона, в которой на протяжении очень долгого времени, миллиардов лет, может сохранять температуру, в которых жидка вода, находится, в которой может находиться жидкая вода. Так вот, эта планета вращается вокруг красного карлика. Красный карлик это тип звезды, 85% звезд нашей Галактики — это красные карлики. Если мы где-то найдем жизнь, скорее всего, она будет возле красного карлика. Это надо понимать. Ну, просто теория вероятности. Вот нас рисуют такие прекрасные плакаты. Мне они очень нравится, на самом деле, поищите их в интернете, кто не знаком. Они просто вот мотивируют нам покорение космоса. Но, скорее всего, они здесь нарисовали красный лес. Но, скорее всего, если там существует жизнь, то он, она будет похожа на, архипиал, на архипелаг. Потому что атмосфера вот этой планеты она достаточно плотная. И сюда эрозия больше, чем на Земле. И горы, которые возникают, они быстро стираются и превращаются в архипелаги, которые покрывают всю поверхность планеты. И вот в этих заводях Лучше всего, по нашим представлениям, развивалась жизнь и первые моменты эволюции биосферы. И, скорее всего, если жизнь будет обнаружена, то вот в, таких, в таком классе планет. Далее, Тропист-1, 3 из 7 планет находятся в зоне постоянной обитаемости. Зоне обитаемости просто. И На самом деле таких планет очень много находится. Мы даже целый проект по поиску этих планет существует, который находится в зоне постоянной обитаемости планета гибрид 452 б планета-близнец Земли. По-моему, постоянно возникают сведения о том, что находит близнецов Земли. Это один из первых близнецов. Вот. Но, похож, это такая же звезда, такая же планета, примерно на таком же расстоянии. Возможно, там есть кто-то живет. Но еще один способ поиска экзопланет гравитационное линзирование. Пришло из, обычно экзопланеты так не ищут, но суть мета проста: когда планета прилетает мимо звезды, свет отклоняется планетой, и мы можем видеть вот такой вот красивый орел. Мы видим такой орел, значит, что-то прошло мимо между нами и звездой. Что это может быть? Это явно не другая звезда, потому что мы бы заметили. Но это, это планета, планета без звезды. Это открытие по сей времени шокирующее. На самом деле показывают существуют такие планеты, которые находятся вне звезд. И сколько их? Их на самом... оценка хорошая, оценки варьируются от консервативных примерно чуть поменьше, чем обычные планеты, ну там около 100 миллиардов планет таких, до Триллионов. Очень сложно измерить, потому что их обнаружено очень мало. Но если такие планеты существуют, представьте себе такую планету, представьте такой газовый гигант. Возле газового гиганта, когда он был вырван, когда он оказался, когда он, был, когда он ушел от своей родительской звезды, он, скорее всего, унес спутники свои же спутники. Так вот, на этих спутниках могла вполне поддерживаться жизнь. Та же самая история, что мы наблюдаем с Юпитером э, и с Сатурном. Те же самые спутники, которые, которые могут поддерживать жидкий океан вне Солнца. Понимаете? Э, и на этих, э, более того, существуют сценарии, благодаря которым на этих спутниках может быть жидкий океан на поверхности. Если их на самом деле гораздо больше, чем наших планет, которые у, у звезд, то... Именно там следует искать жизнь, и та цивилизация, которая будет развиваться на этой планете, не будет искать жизнь тоже на, на таких же странствующих планетах, планетах сиротах. Потому что но на них комфортнее жить в плане... Их никто не бомбардирует, и они не подвержены солнечной радиации. Они достаточно комфортное место, если там на самом деле развивалась жизнь и создались условия для эволюции и развития жизни далее. Здесь просто интереснейшая картинка, не относится на самом деле к, нашим, к нашему разговору о поиске жизни. Планеты прямое детектирование планет. Вот эта картина это реальная звезда, которую закрыли. Которую закрыли ее излучение. Это движение планет вокруг этой звезды. Мы, если бы 20 лет назад показать астроному эту картину, он бы подумал, что он сошел с ума. Но мы наблюдаем, мы можем видеть планета. Это очень круто. Эта картина, эта картина была сделана с 9 по 15 год, 2009-2015. Так, возвращаемся к Плутону. Плутон ⁇ это представитель ледяного мира, так называемых ледяных миров смысле даже водяного мира потому что в зависимости от удаления от солнца это может быть ледяной мир это может быть мир океан то может быть мир пар это может быть все что угодно но вот у нас хороший пример плутон так вот возвращаясь к Плутону, когда него горизонт плита мимо плутона он снял очень разнообразную поверхность еще раз повторюсь, там были горы там были равнины молодые равнины которым 100 миллионов лет и даже неинтересен сам факт этого наличия, сколько интересна сила, которая порождает эту тектонику. То есть должна быть что-то, какая-то сила, сравнимая, похожая на тектоническую активность Земли, которая двигает континенты Плутона, поднимает горы. Представьте, теперь эта маленькая планета находится на рубеже Солнечной системы. Она остыла. В ней не хватает Солнечного тепла, чтобы растопить лед. Мне не хватает радиации, чтобы растопить внутренний океан. Между тем, что заставляет двигаться, создавать, что-то что создает горы. Что это может быть? Единственный ответ, который приходит на ум, это подледный океан, под, под океан. Жидкий под океан на Плутоне. Когда я прочитал это, у меня, на самом деле, волосы шевелились. Как он там возник, никто не знает. На самом деле никто не знает, он существует ли или нет. Но между тем, если он существует, то это должно быть в корень наше представление о нашей Солнечной системе. Оказывается, если это так, то на других карликовых планетах Солнечной системы тоже находится жидкий подледный океан. Может находиться жидкий подледный океан. А Это значит, что большая часть жидкой воды в Солнечной системе находится во внешнем пространстве, в поясе Кейпера или на спутниках. И наша планета, это скорее исключение из правил, что мы нашли здесь жидкую воду. Возможно, если жизнь существует, если мы связываем жизнь с водой, то именно на таких планетах она должна образовываться. Планеты хорошие хорошо видим что они защищают от солнечной радиации. Они не богаты химией, потому что метеориты приносят им химию. К тому же, раз, они существуют, раз жидкий океан существует, значит, существует некая сила, которая растапливает лед изнутри. На Земле такими, такими геотермальными источниками являются черные курильщики. Для нас там жизнь ужасна, но между тем на Земле это, возле черных курильщиков очень богатая биосфера. Так вот, эти черные курильщики, такие же геотермальные выходы, геотермального тепла, должны быть на других планетах, да, на, других, на, на Плутоне. На, на Европе, возможно, на других планетах, с уничтожением внешних планетах. То есть мы получаем условия, которые лучше всего подходят для заражения жизни. Именно возле черных курильщиков большинство ученых считает, что зародилась жизнь. А, вопрос спорный, но между тем это одна, одна из преобладающих теорий на сегодняшний день. И вот 16 апреля, через 4 дня, в космос полетит телескоп ТЭС, который будет искать экзопланеты, земного типа. Мы не можем, мы, мы, мы, если жизнь существует на планетах-изгуях, на планетах-спутниках, на планетах, на планетах типа Плутона, мы, скорее всего, не обнаружим жизнь, с небольшим экспедицией. экспедицию. Между тем, жизнь на, зем, на планетах земного типа мы обнаружить можем. Так вот, ТЭС будет искать планеты земного типа, и, для, и потом и эти данные, потом эти планеты найдены на планеты, будут анализироваться дальше другими средствами, например, телескопом Джеймс Вебб, который полетит в девятнадцатом году. Вот. К чему хочу, что хочу сказать, что вот то уравнение, которое мы встречали в самом начале, это уравнение там стоит член такой множитель, как скорость звездообразования. Если Существует, если жизнь распространена во Вселенной, если жизнь существует на планетах-странниках, то этот член вообще не важен Если, если жизнь существует, она существует, существует скорее всего, ну, если ее много жизни, на планетах-спутниках. Спутники не включены в это уравнение. И Поэтому где искать жизнь? Вопрос хороший, вопрос интересный. Надеюсь, куда-нибудь найдем. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Андрей.